Привет! Я до запустил товарную галерею на поиске. Рекламодатели-то порадуются, а вот сеошники могут и огорчиться. Но обо всем по порядку. Товарная галерея – это карточки товаров прямо по строке поиска. Теперь понятна причина огорчения сеошников. из органической выдачи отдвигается еще ниже и практически исчезает с первого экрана. А рекламодатели радуются, ведь их предложение теперь показывается в ответ на запрос пользователя, то есть уже подогреты целевой аудитории что значит больше конверсий по много меньшей цене. По крайней мере, при бета-тестировании конверсии обходились более чем в два раза дешевле. Как запустить свои товары в галерею? Элементарно. Заходим в Директ, добавить компанию, динамическое объявление и заполняем все необходимые поля. Имя, адрес сайта, счетчики, цели, стратегию. В доп. настройках не мешало бы указать минус-фразы. И, конечно же, останавливаться объявления при наработающем сайте. Мы же с вами не сливаем бюджет. Остальное тут заполняйте по желанию и возможности. Жмем Далее и определяемся, будем ли мы размещать фит на сайте, либо закачиваем файлом. Остальное заполняем как обычно и мы сэкономим ваше время, опустим эти действия. Кстати, если у вас уже есть фит для Google Shopping, то можно использовать его. Яндекс прекрасно с ним работает и это удобно. Один файл сразу для двух систем. Но не забывайте, что реклама о цене товаров и товаров бывших употреблений не размещается. Ссылка как попасть в товарную галерею будет в описании под видео. Да. Пока только поддерживают сайты из категории бытовая техника и электроника. Но это только пока. В будущем список будет расширен. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Академия ВУКОМ. До встречи.